Друзья, друзья, мои дорогие друзья, подписчики, если вы не мои друзья и не мои подписчики, то все равно с вами канал Ржека. Друзья, вот, такой вот шашлык. Видите, да, как он румяный, пожальский, свининка, Друзья, вот так это просто делается. Видите, так. если у вас упал шампур с мясом на угля. Друзья, нам не упал мясо. Мы сгораем в этой жизни, как мотыльки, которые летят на свет и мы также сгораем тем спокойным жигулевским уазом. С Андрюхой, да. короче, предыдущий ролик, вот, он э, спрашивает, читал ваши комментарии, короче, он очень доволен, э, говорит, что есть, конечно, и хейтеры, там, хейтеры, хейтеры, пишут хуёвые комментарии, просто не знаю, как правильно слово хейтеров, через хейт, через хейт, я знаю просто, что... Веток сюда вишневые у меня а, поленья, они уже сгорели, я вам потом их покажу в других роликах На, на вишне обалденное мясо, да, Андрюха, получается? Ну да, получается и, хорошая и да, мясо Да, будь здоров, будь здоров. Рабочая суета, да, именно вот эта свобода, что была в детстве, когда были живы родители, да, когда тебя там максимум, что могли, позвать там пообедать, и тебя наругаться, или там спать уложить, да, там, когда ты гуляешь до 12, до часа утра, не до 9 до 8 там, вечера, да, тебя загоняли домой. с вами прощаться, но, наверное, мы будем это делать. Не забываем ставить лайки, вот такие жирные, Ну, можете, в принципе, и без лайки выпить.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 такие вот друзья шашлычки мы жарим и вот такой вот э, жигулевская, да, жигулевская клинская я не очень любил а вот жигулевская я здесь вот, люблюсь я пасхал пешком ходил а, мне постоянно наливал настоящего жигулевского не сюда да, передай привет у ну, кого девушкам мартыш, девушкам всем понимаете? всем девушкам привет всем пацанам которые это с области да, друзья, мы находимся в данный момент в Воронежской области, пьем пивас, жарим шашлык, отдыхаем, а я с вахты, я хочу реально отдохнуть, давай переворачивай Андрюха шашлык. Ну, друзья, сейчас Андрюха будет с той стороны. Вы увидели в другом ролике, написали в комментариях, что мы матюхались очень сильно, но Ай, горячего, да? Боится? конечно ну-ка давай сейчас горит просто наше мясо мясо свининка наша вкусненькая мартан можешь меня можешь О! меня поснимать вот я в это в этом? О, поснимай нет. меня держи телефон да. я переворачиваю только камеру не закрывай Пальцем. Какая камера у тебя да ну, заебал. Не, не буду же. Ну, поснимай мы ебал, Так, у тебя есть штурки, будут вставать. Вот. Вот так вот. Вот только здесь держи. Вот здесь. Вот так вот, да. Так, а чтобы моим было. Ты можешь поближе подойти? Просто... Вот эти кадры бывают. Вот. Подойди, ядры, пальцы вот с кадрами. А все, берите Вот, подойди поближе я буду... Шашлык посвятил меня Ну, Друзья, вот такой вот шашлык так. Такой вот шашлык А друг, поближе немножко подойдите, Я прошу прошу, встань, оторви жопу Ну подойди сверху, Сверху? Да Поближе, поближе, поближе, поближе. Вот так вот Друзья, вот, вот такой вот шашлык Видите, да, какой он румяный пожарист, сынинка, рублях. Вот этот второй шампур тоже. Видите, да? Шампуры. Но ну, Андрюха все поменьше, я побольше. Я себя больше люблю, чем Андрюха. <laughs> Поэтому если побольше у меня. Да ладно, я поделюсь с Андрей Торе. Да И, ладно. Такая, ай, горячо Словочная, фактически, а то, друзья Поэтому обязательно ставьте лайки Вот такие вот, жирные, прижирные А комментарии обязательно тоже Подписывайтесь, ну и советуйте Мой канал, рекомендуйте друзьям Знакомым, родственникам Вот, если вы этого не сделаете а Объясните, что будет работа Вы сейчас сделаю, то делают, друзья На! А, друзья, сейчас я это буду Доставать я Сейчас сам возьму Шампур вот он. доставать О! Вот так это, друзья, на мою ебалоку mm -hmm. Друзья, вот так это просто делается. Видите, как если у вас упал шампур с мясом <с на угля. Друзья, нам спекл не упал на мясо. Хотя питовом силу и даже рано. Прижигают раны, там пулевые ранения. Короче, друзья, если, короче. Короче в ночью, вот, сейчас ну, вот, если шампур упал в угля, вы просто берете другой шампур, вот так вот, видите, а потом загнутый, рак подили подняли, поставили на место, и все, ваше мясо не горит, не пойти. Так, давай, сейчас бычок мы кинем туда, как горит тоже. Так наша жизнь горит, так и мы горим, так и время горит, да, баржан? Также мы горим тоже, мы сгораем в этой жизни, как мотыльки, которые летят на свет. И мы также же сгораем, пьем такой вот охуенный жигулевский mm. пива, жигулевское пиво, друзья. А, давайте я выпью за то, чтобы никогда не, никто не болел, не умирал, чтобы вот этот коронавирус COVID-19 наконец-то закончился в 2020 думаю, году, вы не попомните там в 2021-2025 году. Выпью за тех, кто болеет, чтобы они поправились. Вот, не отправились никуда, а, к родителям, да, и за тех, кто еще не болеет, чтобы он никогда не болел, не заразился этой заразой. Давайте выпьем к без масочки, потому что я себя во дворе, я считаю, что она мне здесь ни к чему, я отдыхаю, мне однаморник одевать не хочу, мне это реально достало, ну, вот, поэтому как бы я отдыхаю так вот, честно перед вами. Дорогие друзья и подписчики, да. я немножко да, датый, э, подпитый, так вот вы в моем ролике другом, наверное, слышали, я так буквально сказал, я подпитый, это моя бывшая, так любила выражаться, Наташа, кстати, привет, вот. Я тоже не подпитый, не один. Андрюха, посмотри, что в объектив, блядь, заебал. Мы такой снимаем с репортажа, друзья. Ну, да. Скажите, что да, еще людям интересно. Да, да. Давай с тобой ну, чё-то да, выпьем чё? да, людей, ну, на их здоровье. Ну, чтобы они никогда не болели, блядь. Да. Вот, друзья, мы, давай. На да, будешь Открывается не открывал, не открыл, ты не будешь гость, Ты же не этот, не граф дракула, сквозь бочку с чего граф дракула. Ты, драк, ты драк, драк, <свят> насмотришься таких это. Мы с тобой чудеса, вот мы кстати в одной песочнице играли. Вот в, ну, в, в, в пизелей давали, вот играли в Денди, Эпсеги всякие. Ну вот, смотрите, друзья, это и вот правильно питье. Вот, видите такие любопыты. М -м -м. Вот. Да, выключать? Надеюсь, ваши дети не смотрят это все и не будут учиться пить нас пива. Я удумаю, вот друзья, если я какой-нибудь как списки беру, включу на задний фон. Вот сейчас у меня нету колонны, теперь меня ответы на крыло, вот. тех не очень понимает, но на слайде, знаете, вот. И мне придется монтировать и при монтаже, наверное, я какую-нибудь лизочку положу прикольную насколько кушать. Главное, чтобы этот видос не забанили и что еще Друзья, мы сейчас смотрели ролик с братаном, вот, блядь, пилка упала с Андрюхой, ну, да. короче, предыдущий ролик, вот, он э, спрашивает, читал ваши комментарии, короче, он очень доволен. Говорит, что есть, конечно, и хейтеры, там, хейтеры, хейтеры, пишут хуёвые комментарии. Просто не знаю, как правильно слово хейтеров, через хейл, через хей. Я знаю просто, что из трёхбуков их могу могу, как бы. друзья, я вам пожелаю больших ху и, у а вот меня поняли, да, вот, как бы. А мы вот отдыхаем, так отрываемся в Воронежской области, в поселке посёлке Каменка. У меня во дворе, в доме моей покойной матушки, в доме мы в доме Касприя не ждем, а во дворе их бьём. Вот, да. Я знаю, что такая быстрая речь мне рассказали на вас, что у меня речь идет, что мне надо передачу вести, вот, но немножко я скоро избавлю, чтобы вы меня понимали, вот мы отдыхаем, тусуемся, пьем пиво, сегодня мы нажмемся, да. Я, конечно, Андрей, у себя постоянно но надо сегодня нам нажраться. Друзья, лето кошлой пивас коньяк то что водка искаривают и хорошее настроение хорошая погода девчонка к сожалению сегодня с нами нет нам удвоем вдвоем неплохо в мужской компании у кого есть нормальные друзья думаю меня поймет значит да, даже бабы и не поймут девочки узнают. тоже поймут которые это с нами будут. Ну будут, да. Когда-нибудь они с нами будут, вот девушки, которые не с нами, э, что мы кайданча, вам не буду говорить, вот, а которые все-таки были с нами когда-то или будут. Э, вам спасибо. Друзья, вот такой вот у нас шашлык. Еще ну это есть? уже, да, это уже не первый шампур, да, Андрюха? Mm. Это уж какой шампур Шестой. по Ну смотри в камеру вот видите какие голубые глаза у человека девушки да. если вам понравился этот мужчина ну, пишите да. в комментариях я дам вам а, контакты как с ним связаться Так, брюнет голубоглаза это даже не блогин большая вот у меня кстати девушки серого голубые глаза тоже вот ну, такой вот у нас уж ручок. камера не может нормально сфокусироваться потому что очень жарко очень много мы а, вишневых а, короче веток сюда вишневый у меня а, Поленья, они уже сгорели, я вам потом их покажу в других роликах на, на вишне. Обалденное мясо, да, Андрюха, получается. Ну да, получается И, хорошая да, мясо. Да, будь, будь здоров, Вот а, на березе, да, еще. чем-то вот когда улыбаешься, похож на Женю Белоусова. Знаешь, что ты вернул? Это такая детская улыбка. У человека уже 36 лет, а улыбка детская. 78 он говорит а? Как ты говоришь, горячий? Сором не бывает. О, друзья, я тоже так считаю. Ну блин, ну хоть по на камеру попробуй, хоть затенить. На. Вот ты так. мне то вот что даешь, ты сам так. это. Вот так вот. Давайте посмотрим, друзья. Видите? Да? О. И Андрюха светит в объектив, своим телефоном. Ну, друзья, вот такие у нас шашлыки. Я думаю, у нас видно, Ну посмотри в камеру и скажи, ну, друзья, да. покажи. Ну да, вот такие вот у нас, мы сидим, отдыхаем культурно. Не свети в этом объективном фонариком. вот, можно убрать вообще, видно и так у меня, видишь, а у ну, фонарик это плохой, у меня фонарик очень хороший Видите как друзья, поэтому когда вы смотрите мои видеоролики знаете, что я наебщик, да. я халтурщик, я хуёво снимаю специально, чтобы на вас заработать Сейчас часто пишите комментарии, все мои ссылочки на инфонные котляки и тому подобное, это все желудочное, я большой жулик но которого разыскивает полиция за кстати, там хорошие дела Во. но я как видите на свободе не пошло пиво посетим друг с другом слушаем нам на принцип хватает пишем активно пишем ко мне добавляем друзья пишем И также комментарии тоже друзья надеюсь э -э вы оставите нормальные комментарии не вернее нам с Андрюхой под этот виду друзья еще раз прошу прощения когда я на вахте меня часто берет тоска тоска по друзьям тоска по дому тоска вот по этим вот по такому мясу жареному на костре да вот на костер тоска вообще друзья тоска тоска как сказать ностальгия, наверное воспоминания о прошлом вот эта вот свобода да не вот это вот Рабочая суета, да, именно вот эта свобода, что была в детстве, когда были живы родители, да, когда тебя там максимум что могли позвать там пообедать не тебя наругаться, или там спать уложить, да, там, когда ты гуляешь до 12, до часа утра, а не до 9 до 8 там, вечера, да, и тебя загоняли домой. Сейчас все, конечно, немножко по-другому. Когда видишь, особенно друзей, как они стареют, братанов тоже сидеют, как и ты, там, не знаю, теряют зубы белеет голова, а у кого-то вообще лосеет, да, там морщины какие-то появляются, думаешь, блин, почему вот так все на самом деле происходит, почему ничто не вечно в этой жизни, да, как и мы с вами, друзья, поэтому не забываем, мы с вами не вечные, давайте больше делать добрый дел, чтобы потом не так жалко было уходить куда-то, наверное, в другое измерение в другой мир а может быть сюда, в этот мир но в другом обличии но чтобы это было не так жалко не так обидно вот. чтобы были какие-то хорошие воспоминания вот что я хочу вам сказать друзья Друзья, вот такие вот угля жарится вот такой вот, вы видите, думаю да, шашлычок, последний шампур остался сейчас мы его с Андрюхой прикончим такая вот темнота мой участок виноград соседский дом кошки чпокаются не буду выражаться но вы поняли меня что они делают вот, вот андрюха сидит уже пьяный в телефоне копается а что, эй, Да. Пьяный, на сам на себя посмотри а потом говорит, вот видите Андре... друзья я тоже пьяный переворачившись шашлыки, а О, потом... да, перевернуть это... и шашлыки пол... а а друзья разберемся. Да. друзья вот такой вот шашлычок-машелчок на вишневых поленях яблони и вишня если кто разбирается это Деликатесные, скажем так, де деревья деликатесные. На них обалденное мясо получается. Видимо, от жара камера сфокусироваться и может, не поймет, в чем дело. Так, давай, давай, сейчас попробую. Нет, друзья, не хочет даже совсем. Я думаю, вам и так все видно. Я боюсь, что у меня сейчас телефон расплавится. Надо уже тоже замяукал. Кошки ебутся. Вот, видите, друзья, я буду с из кошки. Извиняюсь за наш сленг. Но они действительно... Ох, Все. <свеч> друзья, вот так вот я... Шашлык переворачиваю, видите, да, чтоб он Пойдем быстрее дожарился, такой вот румяненький, свининка такая вот, румяненькая, <сосква> друзья, жар прям такой, да жар хороший. Да, и камера не хочет фокусироваться. Горячо и, друзья, горячо. Андрюха, пожелай людям что-нибудь ну, последовать. Да. Покура ночи всем. Особенно девушкам. Так что, друзья, давайте прощаться. Конечно, мне жалко с вами прощаться. Горы. И Андрюхи тоже, да. Вот тоже жалко с вами прощаться но наверное мы будем это делать не забываем ставить лайки вот такие жирные вы можете в принципе и без лайки на вашей совести будет вот ставим комментарии также подписываемся на мои странички кошкам очень хорошо я бы хотел чтобы мне также хорошо было поэтому хотя бы авансом такой вот жирный лайк не как кому-то в челюсть а мне лайк Нажмите кнопку на телефоне или, на, или клавишу на клавиатуре, вот, облепите сделайте мне приятно, друзья. Вот. Давайте, наверное, прощаться. И слова паразиты я буду постепенно истреблять.